Всем привет, с вами Russian Devil, и сегодня, если кто-то помнит, но год назад, или уже больше, я выпускал три ролика с капитаном протагонистов из трилогии Stalker. Выходили эти ролики давно, и были, мягко говоря, полным дерьмом, которые я склепал за пять минут, и это действительно так. В общем-то, сегодня я сделаю ремейк видео с заработком Стрелка, а дальше, если видео хоть что-то дособерет, буду задумываться над переделкой двух других роликов. Приятного просмотра! В начале сюжета мы знакомимся с торговцем по имени Сидорович, только-только пришедшего в себя меч, но он отправляет на чисто технически смертельное задание. Но до да не суть. У спасенного нами Шустрова забираем флешку, которую хочет торговец. И он ее получает, взамен давая нам полторы тысячи рублей. Сидор дает нам задание на нахождение документов на нее Агропром. По пути туда спасаем и помогаем лису отбиться от псов, за что также платит полторашку. Итак, мы попадаем на свалку, через которую нужно идти с кровью бандитов на руках. Заодно зарабатываем 4500 рублей. Кстати, я вам говорил, что Меченый успешно забрал документы и думал к бармену. Нет? Ну вот, теперь знаете. Отдаем эти доки и получаем 5000. С этого момента работаем на бармена. Он просит нас пробраться в лабораторию X-18, путь который простилается через темную долину, где можем также заработать целых 1300 рублей. Неплохо. Я бы даже сказал оху... Ух ты, я уже на кордоне. Не бойтесь, документы с лаборатории у меня в рюкзаке. За одну такую склейку Сидор попросил поглазеть на них, за что дал мне косарь Тугариков. Кстати, да, за долгое отсутствие в деревне многое поменялось. Так, например, Волк скибался с молоком, и на стриме стоит фанат. Тот просит отбиться от наемников, которым он задолжал, поэтому они решили смоличный явиться в деревню и дать ему пизд. Но Петрушки из лагеря могут не беспокоиться. Я сделал за них всю работу. К слову, фанат заплатил мне 2 500. По возвращению в бар отдаем бармену доки, и тот любезно дает нам 10 тысяч. И мне опять предлагают найти лабораторию, но... С номером 16. Для этого идем к Сахарову на янтарь, в попутке спасая Круглова. И тут мы выполняем работу профессора, забираем документы с X16 и денежный бонус в размере нихуя. И благодаря им мы узнаем, как отключить выжигатель. По пути к радару помогаем свободе с монолитом, за что дают нам две Заранее говорю, что на пострелушке долгой свободы я забил болт, его лучшим вариантом является остаться нейтралом, несмотря на весь цирк. И с этого момента можно не рассматривать то, что происходит после отключения ужигателя, ведь начиная с этого момента и так до концовки вам никто, увы, не заплатит. Итого, за весь сюжет зарабатываем смешные 29800 рублей. Но это только сюжет, поэтому предлагаю быстро пробежаться по 100%. За три задания волка зарабатываем 4000. Ну, учитывая продажу артефактов и прочих предметов. У шустрого можно взять задание на поезд к фуртке. За это задание плата артефактов. Однако куртка стоит на 500 рублей дороже, поэтому лучше продать именно куртку. То есть 3000 у нас в кармане. У Сидоровича, пока мы проходили сюжет, было спецзадание. Нужно было найти контейнер на южном КПП, за который он платит 2000 рублей. Также у него есть куча дополнительных заданий, пройдя которые нам щедро заплатит 44 тысячи. Перед баром стоит застава долга, который руководит сержант Киценко. Тот даст нам артефакт за задание, продав который можно получить 2 500. У бармена также есть задание, за которое он заплатит нам 61 000 рублей. В баре, не считая уже бармена, есть сталкеры, которым надо помочь. Все в общей сумме заплатят нам 21 и 500 рублей. Углуждав по бару, можно найти арену, заводила которой принесет нам 46 тысяч за участие в каждом бою. Уже на янтаре работа на сахару компенсирует нам то самое нихуя из сюжета. Всего, работая на этого маразматика, можно заработать 107 тысяч. В баре также можно заработать и у долга. Однако плата за задание с убийством свободовцев учитываться не будет, что поможет сохранить репутацию тех и у других. Работая на Воронина, можно поднять 71 тысячу. Аналогично работая на Лукаша, можно заработать 62 тысячи. В деревне кровососов нас ждет Скряга. За полное истребление кровососов он заплатит 5 тысяч. Итого, за дополнительные задания мы поднимаем 429 тысяч рублей. За награды с основных заданий, то есть патроны аптечки и так далее, Стрелок заработает 25 тысяч 177 рублей. Также, помимо тайников, нужно обыскать локации на наличие артефактов. Если продать их все, то мы заработаем 222 тысячи. Ну и за обыск всех тайников в зоне, мы получаем 686 тысяч 232 рубля. Итог... 1 миллион триста девяносто шесть тысяч семьсот девять рублей. Заработал мечный за свой тернистый путь в зоне. Ну а с вами был я, Russian Devil. Подписывайтесь, ставьте лайки, ибо мне это очень даже поможет. Рассказывайте об этом видео своим друзьям, ну или родным. Ну, в общем, всем удачи и пока.